И всем-всем привет ребята, с вами Дима, и сегодня мы будем продолжать проходить криповые ночи с Фредди. В прошлый раз я проходил пятую и шестую ночь с багом на бандикэм, но сейчас мы пройдем ее по-честному, по крайней мере попытаемся. Думаю, что скоро, может быть и не в этом видео, мы пройдем пятую ночь. Я бы хотел ее пройти. Также, ребята, в правом нижнем углу была добавлена а, страница YouTube, где показывает количество моих подписчиков прямо при видео. То есть вы можете посмотреть, а, когда мои подписчики... Прибавились, то есть Что я делал в этот момент, когда подписчик какой-нибудь там подписался Когда вот так Просто для прикола Может быть кому-то это будет интересно Мы нажимаем 5 ночь продолжить Я уже нервничаю Но попытаемся Выходим Выключаем, ставим вот здесь вот у нас Камеру 1С М нажимаем И и бегаем, идем. Если честно, у меня какие-то есть такие сомнения, что... Что я пройду эту ночь. Я не знаю, как это я, конечно, сделаю, но... Пытаемся по крайней мере. О, -о, О, сюда. Лучше ходить вот в этом вот месте, чтобы смотреть, если что, за ним. Ой-ой-ой, я испугался. Всё, бежим сюда. Ух, так, так, так. Фух. Нам главное сейчас ничего не включать. дополнительные там какие-то там э -э, фонарики или что-то типа этого. Нам надо только лишь знать, где Фредди, где Пони, где Чикай. А Фокси отлично. Так, отлично. А, о, Фредди там, отлично. Все, хорошо, мы сделались. Все, отлично. Нужно стоять именно здесь. Я просто подумал, что Фредди может быть там у, тебя, у себя в этом. Ой. Ух, так, я, я молчу, ребят, потому что сильно консенс... концентрирован В том, чтобы выиграть Да прикалываешься? Что-то мы делаем. Пытаемся. <связывается> Ой, блин. Фух, это, конечно, стремновато. Так, пятая ночь еще раз пытаемся. на привык включать из-за security bridge а фонарик на левую кнопку мышки это капец короче я просто не в ту не в то место подошел в то короче я место подошел э точнее не в тот коридор я побежал мне нужно было в другой коридор бежать так бони хватит трахать чайку ⁇ ужас бони что ты делаешь Я, я, я вот здесь вот возле столов буду их водить. Я за Фредди, кстати, и за Фокси смотрю одновременно может быть это тоже так работает нет кто знает типа фредди он так если что о кстати я чику обманул отлично можем значит слушайте ребят может реально нам как-то их обманывать вот таким вот образом нет потому что как-то это работает Ребята, я так я так аниматроников. Обманываю. Курица, блин, иди отсюда. Стоять! Стоять! Я до фокси затронулся блин так смотри что мы значит запоминаем нам нужно если мы бежим по левому коридору нам нужно бежать именно в правую часть потому что мы всегда по привычке бежим в левую то есть в левую сторону стола в правую нам надо бежать как раз То есть ну я как бы в сторону фокси побежал а мне нужно было в сторону другого коридора идти я понял пятая ночь еще раз попытаемся нам нужно опять же сделать так чтобы они возле меня ходили. и, Макар, и... О, о, о, отлично, отлично. Ну только мы теперь ходим в другую сторону, но это, в принципе, даже плюсом питается. Блин, Фокси уже там это хочет на меня напасть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Нарушилась центрация, концентрация. Фокси пока что там не действительно Фокси, ты точнее Бони, Юма. А ты совсем уже обнял? Так, не закрываем двери Так Отлично Чика, ты офигела. Ой, пони, привет. Блин, я так их обгоняю, конкретно интересно. Я их так очень интересно, конечно, обманываю. Капец. Так уже почти два. Чего? Каким ты макаром в меня пробежал? Ну это да, конечно, это стремно. Каким ты Макар меня пробежал вообще? Не могу понять. А, возможно, потому что в тот момент, когда я, ну в принципе, я понял, почему. Короче, когда я был в правом коридоре, он сразу на меня побежал. То есть в тот момент, когда он побежал, я был в коридоре правом, и он на меня сразу. Побежал. Вот что я и говорил, что он может сразу же на нас напасть, сразу же, абсолютно. А давайте мы попробуем только Чику для себя таскать. Получится, давайте попробуем. Может быть, только одного аниматроника. По-моему, мы... мы этого даже не пробовали. Нет, все-таки, смотрите, все-таки Чика... Бони, бони, бони. Кстати, их можно вот прям носить вот здесь вот вокруг. Так, отлично, нам нужно их опять обманывать вот таким вот макаром. Давайте попробуем. Они вот так вот как-то действуют, знаете ли? Странно. Да, реально, смотри, опять. Так, Бонни там, отлично. Фух. Главное, чтобы Golden Freddy, конечно, не появился. Но Golden фредди все-таки может появиться. О! Бонни отлично, ушел, Очень.. Чинь-хара... Хорошо. А, буни опять, да? А, нет, подожди, это же этот... Нет, Чику так не обманешь, смотри. Отлично. Короче, нам нельзя очень эм, долго, ну, очень часто выходить на правую сторону, так как нас убьет Фредди. Таким же Макаром мы отсюда угоняем Фокси из нашего офиса. Поэтому нам нужно смотреть, какой вариант нам выбрать. Не-не-не, что не. не будем выходить, сейчас Фредди пойдет. Я вам что говорил? А теперь выходим. Вот сюда. Вроде бы как. Пожалуйста, уйди, я тебя прошу. Оксим. Я понимаю, ребята, это очень страшно. Но нам надо как-то... Нам вот таким вот макаром как-то надо выбираться, понимаете ли? Достоять, сказал тебе. Еще самый прикол, я могу пропустить Чику. То есть я могу подумать, что это Бонни, но на самом-то деле это Чика, и наоборот, надеюсь такого не произойдет. Чика, йома. Кайфрейди сюда побежит сначала. Сюда в правую нам надо бежать, понимаете ли? То есть не в сторону Фокси, а нужно бежать именно в правую. Так, лучше давайте выключим фонарик, может нас не найдут. Я не заметил ее. Но, кстати, был план хороший, на самом деле. Да. Продолжить. Короче. <смех> она стояла. Получается, она пошла, короче, в туалет. Она пошла в туалет, короче, а я на видном месте стоял, короче. А я ее даже и прикол в том, что не слышал даже. О, прям одновременно. Не хватит траха Чику. Тебе это просила вот так вот нам надо делать, прям очень близко к ним, но и в то же время, чтобы они не убили нас и чтобы они не поворачивали в ну, ненужный не момент. Бони, что ты там делаешь? <свас> Ужас, <свас> <свас> отлично. Мы сейчас в два раза зашли в, в коридоры, только в. Два противоположных и они ушли назад видите ли то есть это тоже так работает а вот видите ли у нас было 92 процента а теперь 90 Ой, было 91 а сейчас 92 было когда один час наступил а раньше было наоборот 91. юма стоять стоять ну бы не там стоит пускай тихо Фу, я, я сейчас испугался я сейчас испугался я думал что он сейчас меня убьет а, ладно давайте пока что мы в фоксе спустим О, Фокси бежит. Стоять. А? Стоять. Не разрешаю. Да -мо, Пони, ты не уже задолбал. Ладно, давай иди сюда. Если он даже к нам зайдет, он не будет долго стоять. Нет, будет будет стоять. Ну ладно, я думаю, что он не будет стоять. А, кстати, у нас Фокси действительно значит, мы можем выйти. Так, смотрите, мы опять идем в правую сторону. И давайте все-таки мы сейчас попробуем встать. Понятно, я же на Фоксе не смотрел, там, блин, Голден Фредди был. Ну, то есть, как бы, в пятой и шестой ночи это уже, типа, ну, твоя должна а, удача проиграть, как бы, сыграть. Но удачи почему-то здесь нету. Блин, -мо, я испугался опять. Фух. По привычке, все люди, когда пугаются, нажимают кнопку вперед. Это я в этом числе, кстати. Короче, нам можно выжить, попробовать до трех часов. А потом просто закрыться. Может быть так попробовать? Может получится, не знаю. Они опять свое делает дело. ой ой тихо тихо тихо тих. Я боюсь, что они сейчас в другую сторону пойдут. Ого, нифига себе, я думал, что они сейчас меня убьют. Не туда. Да, не туда. Они меня зажали. Ладно, пока что, ребята, давайте мы на этом закончим. Если вам понравилось это видео, то можете написать об этом в комментариях. И, в общем-то, мы продолжим в следующей серии обязательно. Я все-таки обещал, что я пройду эту пятую-шестую ночь. Мы ее пройдем, но пока что никакого успеха в пятой ночи нет. Пока что самый идеальный вариант, вот что я сейчас и делал. А, в общем-то, всем удачи, ребят, и всем пока. Желаю вам хороших успехов Оля, Если вы там в школе учитесь. Или если вы уже прошли в школу в институте, в работе, не знаю. Потому что меня смотрят уже почему-то 24-летние. Да. Как-то вот так. Всем удачи, всем пока.